Приветствую у всех, с вами Катамхали, советский средний танк 10 уровня, Объект 907, карта Монастырь, игрок Раунд Чаус. Не особо игроки любят это направление, частенько этот фланг бросают. Не, ну есть, да, обычно вот едут там пару БТШек, шек но иногда и тяжелые танки сюда едут, если... Обратить внимание, видно, из третьей там крадется потихоньку. Но бывает, что вообще никто не едет. Я попадал тогда, причем это была обычно моя команда. И сразу, да, когда направление какое-то бросается, понимаешь, что это, скорее всего, слив. Тут вот, кстати, у противника народ немного, да, стоит здесь. 54 неудачный размен, получает пробитие 907-й. Тут еще кранвагон с барабаном. Один золотой снаряд отбит. 907-го пока в ответ не особо что-то получается накидывать, все кранвагон занял позицию от башни 54-ки, да, ВН не позволяет, приходится вот так выезжать, чтобы по ИСу 3 подстрелять, пострелять, при этом подставляется Куда кранвагон поехал, зачем, да, 907-й на открытой местности, там спокойно отыгрывая от башни и вообще не парится он зачем-то вперед ломанулся. Уже больше половины прочности потерял. 907. Какой там половина? 405 единиц в запасе осталось. Кранваген уходит на перезарядку. Счет уже 1-3. Ну, кранвагену тут уже ничего не светит, да. 907 его, скорее всего, доберет. Так и происходит. Ну, 3000, тем не менее, уже настрелял. 907. Двое уничтоженных. Союзные ПТшки, по-моему, в этой схватке особо ничем не помогали. С сидели, ждали, да, типа. Сейчас вот этих доберут, там, наших союзников, потом и до нас, вот, может, доедут. А вот все вместе, если бы ехали, 907 столько прочности бы не потерял, да. Но, с другой стороны, и урона бы столько не нанес. Третий уже уничтоженный противник. Этим выстрелом 907 делает счет равным. 4-4. По прочности тоже пока что все нормально. Правый фланг там тяжи сражаются. По карте, если посчитать, 4-4. на 4. Да, счет 4-4, там 4 тяжи. С одной стороны, и с другой. Да, там бац еще и птшка шка вон какая-то засветилась. ТС-5, еще и СТБ-1. По-моему, правый фланг сейчас будет потерян. А, <рых> по верху что, никто не проехал? Тут, вот, да, про вот так умудрился просочиться, уже вышел практически к базе. Ну и все, да, сейчас заедет теперь с тыла и все союзные тяжи там сольются. А, там еще Як-тигр на том фланге. Тут 907-му есть еще чем заняться Можно пока подзадержаться на центр Есть противник на гусле Ремка походу на КД Отправляйся в ангар Да, вот чем хорошо на таких танках тем, Как 907-й с быстрой перезарядкой Это противника на гусле держать Можно без проблем Столько сколько тебе надо там, Даже если ремка не на КД, да. Но сейчас использовал бы он ремку. Тут перезарядка быстрая, что все равно бы на гусли остался. Не успел бы развернуться. Ну и все, как и ожидалось. Правый фланг потерян. счет уже превратился в разгромный 6-11. Сразу в такие моменты понимаешь, что все пропало. Ну что делает опытный статист, да, обычно. Отступает, занимает какую-то выгодную позицию и держится до последнего, сколько сможет. Сидит здесь арта. Покоцанная, не знаю, там может по трассеру вражеская арта кидала. Ну что ж, 907 мы теперь встречать здесь подавляющее число противников. Есть пробитие по проджету, остается он шотным и сразу за горочкой скрывается. А счет уже 6-12 минус союзный стандарт Б. Что можно отказалось бы сделать в такой ситуации? У тебя 405 единиц прочности и вы остались втроем против... Девятерых противников, то есть превосходство Один к трем. И там он на центре союзная ПТ-шка выхватывает Сейчас тоже в ангар отправится 907 ждет, что-то противники как-то сюда не торопятся пока что Что, все на центр решили поехать за ПТ? Тут вон на этом фланге было Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть танков противника, основная масса Ну, арта, понятно, там на базе в кустах сидит Вон т 30 на центре а, и Борщ там, он на левом фланге в кустах где-то. Ну, сидел, сейчас навряд ли уже сидит, да, что там делать. Хотя некоторые бывают, вот как прилипают к этим кустам, когда уже казалось, ну, точно поблизости никого нету. Есть люди, которые все равно сидят до последнего в кустах, не знаю. То есть, да, вот так вот, или просто человек... Играет в такой геймплей, он сел в кусты, правильно, 15 минут сидел, стрелять было, если не в кого, он, наверное, задремал и, и сидит, все спит. Пятый противник, счет 7-13, 907-й даже не попал в засвет, там противники просто по кустам настреливают, 907-й прячется, а противников еще сколько? 8, 8 противников. От арты, по-моему, сейчас помощи особо ждать никакой не приходится. У нее тут прострела по-любому нету. Здесь два шотных сразу тяжелых танка и фуловый борщ. Вот, подъехал он наконец-то. Он все -таки... таки проснулся, он смог это сделать. Не знаю, может, он будильник поставил на десятую минуту боя. Ну, хотя не десятая, да? Ну, бывает иногда люди раньше будильник просыпается. Здесь везет. Конечно, 907-му проджеты не пробивает. Кормовую часть, там куда-то в задницу. Зато 703-й пробивает. Вторым выстрелом не получается. Танкует 907-й. Просто магия какая-то происходит. Ну тут только так шанс идти в клинч. Борьш даже перезарядиться, по-моему, не успел Да, стрелял голдой, вон я вижу Не пробил, что-то все на золоте 703-й он только про джета один с ББшками Это сейчас был Фокус, фокус Чпокус называется, да, я не знаю 907-й Как это смог выдержать Не знаю, ну противник Куда там стреляет, ну он видно снаряды Там походу 703-й лд, Возможно попал Борьш в башню Куда торопиться, да, есть время, у тебя много прочности, ты не шотный, спокойно, выцели, уязвимое место, и выстрели, и все, и ты молодец. Не знаю, может они учитывают, что, да, такая близкая дистанция, и просто стреляют на автозахвате, что ли. Ну, есть, конечно, такие танки, в которые можно стрелять на автозахвате, там, с любой дистанции, Это, ну, обычный картон, да, понятно, что там можно не выцеливать какие-то уязвимые места, ну, единственное, только если ты по картону стреляешь фугасом, чтобы уже наверняка. Ну, а так, да, когда у танка есть броня определенная, что понятно, что он танкует. Что редкость, в принципе, в наше время, да? Надо все-таки выцеливать. Что мышь доехала до базы, ну, или Т-30. Ладно, смысла гадать нету, мы сейчас это увидим. Деваться некуда, 907-му придется ехать сбивать захват, да, потому что так время тянуть тоже нельзя, мало ли, вот так подумаешь там, ну еще минута с лишним поеду я кого-нибудь другого поищу, а потом окажется, что там еще один рядышком был, подъедет и просто уже не успеешь вернуть. Хотя в такой ситуации 907-му, ну Думать о победе. Ну, учитывая, когда то уже сделал столько все возможное и невозможное, девятерых уничтожил, урона немало. Ну, понимаешь, да, что прочность. Сейчас противнику просто, он тому же Т-30, если у него тем более топовое орудие, просто заряжаешь фугас, и 907 шансов никаких не будет. Да так же и мышь, в принципе. Тоже может фугасом добрать. Сейчас посмотрим. 30 секунд остается до захвата. 907 попадает за свет. Да, мышь. На захвате стоит мышь. Успевает проскочить. 907. -й. Есть пробитие. Ну а тут кусты теперь не дадут засветить. Придется подкатываться ближе. Ну тут все как по учебнику, да? Подкатился поближе, засветил, откатился подальше, чтобы после выстрела не засветиться. Да, мы знаем, что если 15 метров до кустов, у нас они становятся как бы, ну, непрозрачные, да, когда вот прицел смотришь. И тогда ты не попадаешь в засвет. Но это тоже, наверное, зависит от обзора вражеского танка, да, насколько он... Все-таки попал 907 в засвет, но не успел выстрелить, не успел выстрелить мышь. А тут Т30 тем временем подкрадывался незаметно. По хорошему отвечу вот сейчас, подумал Арта, где, где Арта? Чемоданом ты уже должен был 907 добрать, но нет, чемоданов не видать. Да, у 907-го был шанс, ой, у 907-го, у т 30 не знаю, чем он стрелял, потому что не попал, да? С фугасом там, ББшкой, но ну, это уже не важно. Кстати, у 907-го осталось всего два снаряда. Получается, что промахиваться нельзя, тараном добрать шансов не будет. Потому что мало того, что, не знаю, М53, да, вражеская арта американская, она, наверное, тяжелее 907-го. И даже если не тяжелее, то все равно 907-й просто об нее убьется. Так что надо стрелять наверняка. 907-й отправляется в последний поход. Долго идет бой, конечно, уже заканчивается 13-я минута. Сейчас уже пойдет сирена, отсчет заключительной двухминутки 907 можно, да, просто поехать Встать, в принципе, на захват Если арта вдруг куда-то уехала, смылась Но ну, нет, 907 не стал этим Заниматься решил все-таки, что Удастся арту найти Остается минута 20 Арта пока что не обнаружена Минута 10 где же ты, сволочь, спряталась, да, сейчас думаешь, такие моменты? Есть, все-таки. Есть, арта была обнаружена, но он, я так думаю, просто игрок вообще не отыграл, потому что 907 уже давно по чемоданам. нет, нет, но должен был добирать, в общем, ну что есть, то есть. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.